Hyundai X55. Сейчас покажу, как снять декоративные накладки порогов. Нафига это надо? Ну, если вы это смотрите, значит вам это надо. Накладки пластиковые. Могут поцарапаться. Их, возможно, надо будет покрасить. Здесь мы видим, уже все снято. Я сейчас на снятом покажу, как надо было. Брызговик. Откручиваем, снимаем. Это не составляет никакого труда. Пластиковая накладка. Прикрывает локер. В локере вот такие штучки. Она крепится шурупом вот здесь снизу. И на трех клипсах изнутри. Клипсики лучше помочь им выйти. Иначе сломаете тоже и получится. Еще надо будет докупать клипсы. Смотрите. Здесь сверху и снизу язычки. И здесь тоже сверху и снизу язычки. Для этого локер надо убрать, рукой подлезть вовнутрь и сжать там эти вот, вот так язычки. По очереди отшелкнуть клипсы и снять целиком накладку. Так будут клипсы целые. Если этого не сделать, вот эти верхние ломаются легко, они очень тоненькие. Так, теперь вот это основной порог. Он закреплен на саморезах. Вот они здесь были, снизу по обычным шуруповертом, обычной крестовой насадкой. Дальше. Здесь ничего особо нету, но вот здесь вот изнутри стоят клипсы. Придется их дергать. Я начинал с задней части. Видите, как расположены крепление клипс? В принципе, нереально их как-то сдвинуть, как может кто-то подумает. Одни в одну сторону, другие в другую. Порог сдвинуть не удастся с клипс. Сами клипсы вот имеют такие прямоугольные отверстия. Вот смотрите. И, наверное, специально они сделаны легко ломающимися. Ни одной клипсы из 12 не выжило. Вот смотрите. У них ломаются либо язычки, когда вы выдергиваете, либо головка. И после того, как все это сломалось, вот она стоит вот так, не обязательно там мучиться, ее как-то поддевать. Вот повернули, вынули. Насчет этого все легко. С одной стороны это лишние затраты, а с другой стороны посадочное место остается целым. И вот эти крепления порога тоже остаются целым, в принципе продуманные. Решение инженерное. Но придется заранее, прежде чем снимать порог, запастись клипсами. Я насчитал 12 клипс на каждом пороге. И плюс вот эти хитрые две клипсы. И плюс одна клипса, такая же, как на пороге, здесь вот на этой накладке. В общем-то все, все снимается легко. Но артикулы клипс я выложу ниже.